Здравствуйте, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, к стихам и песням нашего канала. Ну что скажу, в преддверии Нового года я всем хочу пожелать только одного – здоровья, крепкого, успехов и так далее. Не буду я долго говорить, потому что время поджимает, так как еще предстоит вам послушать песню очередную новую знакомого автора вам. Вот. Ну что скажу. Он здесь, к а все его прекрасно знаете. Итак, встречаем. Ну уже обо мне тут было сказано все, много говорить не буду. Вот время идет, скоро новый год. Вы уже собрались за праздничным столом, как я вижу, у всех уже нальто шампанское, бинок у кого чего, закуска как всегда у вас вот. Ну а я вам с радостью исполню мои новые песни. Итак. Полетели, Смаршет уходящий год, с желанием не вернуться, Год бы коплохи довольно был, чтобы Новый год нам всем здоровыми проснулся. Новый год баяных всех излечил. Может, тигра год придаст надежды исцеления, чтобы без зараз жить дожеть, но пока нет ничего к большому сожалению, И тогда нам быть теле не быть, что зараза гнетет. Страх и ужас берет Через левые плюньте плечо Тигрогон к нам придет На носу Новый год Пусть когда будете хорошо Что зараза раза гнетет Страх и ужас берет Через левое плюньте плечом. Тигрогод к нам придет на носу. Новый год пусть тогда будет всем хорошо. Мне, конечно, все равно, какой год зодиака. И в каком обличии придет. Может явиться в обличии он суриката, А реально тигра год, встречай народ. Дай Бог всем, чтобы здоровыми все были, Пожелаю всем хорошего друзья, А зароды чтобы навсегда забыли Наилучшего всем пожелаю я Год за разом гнетен страх ужас вперед Через левые поле. Полете плечом, Игра год к нам придет На носу Новый год Пусть всегда будет Всем хорошо Что зараза горит, Страх и ужас берет Через плечом. Тигра год к нам придет На носу Новый год, Пусть тогда будет всем хорошо. Тигра год к нам придет На носу Новый год, Пусть тогда будет всем хорошо. Уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, стекам и песням моего канала. Вот уходит год зверский, очень злоб, злободневный такой. Очень плохой год. Что ж, давайте-ка его проводим побыстрее и встретим следующий год, который даст нам надежды на лучшие, на здоровье, на все хорошее. Главное здоровье, что было. Желаю всем вам, друзья! Чтобы в новом году все вы были здоровые, счастливые, улыбки на лицах только, а не грусть. Чтобы все у вас в новом году сбылось, дай Бог вам терпение, радость, любви, счастье, благополучия. Итак, друзья. С новым две тысячи двадцать вторым годом. Ура. Хорошее вино, кстати. Отличное. Всем посоветую. Покупайте грузинские вина. Вот, которому я пристрастился, это вино. Балеко. Грузинское вино. Хорошее, сухое. Вообще, все вина сухие, красные, очень полезны Для кровообращения, для настроения и все прочее. Вот советую вам такие вина. Вот. Всего вам хорошего. С вами был Алексей Доктор Лев.